Ребят, всем привет! Еще раз. Много-много раз. С вами снова Димас. Оператор Антон сегодня. Как обычно. В принципе, вся банда наша тоже здесь вокруг спряталась. И сегодня у нас вылазка опять на природу. Ну, можно сказать, продолжение нашего обзора на тушенку мы делали. И сегодня мы будем делать перловую кашу на природе с тушенкой. Из двух лучших вариантов той тушенки и интересной заготовочки у нас есть для вас Супер тушенка домашняя Расскажу вам, покажу потом, что и как Ну, прикольно На свежем воздухе погода позволяет нам снимать сегодня Чудеса, клещи вокруг, птички поют Все прелести весны, все начинает свести, а где-то что-то отсвело уже Костерок такой смастырили, не стали ничего делать. Для вас такого интересного. Обычный костерок, обычный казан. Мы добавили воды уже сюда. Налили. Начинает она немножко подогреваться, закипать. Также мы замочили перловочку уже, чтобы она быстрее сварилась. Взяли перловку. Нас угостил любезный С его Пайка. Каждый день хорошую перловку. Все проверим. Ну, должна быть хорошая. Ну, и как бы разные специи. Тут соль. Укропчик сухой. Вот хлебушек уже заранее приготовили. Ну, лаврушечка и перчик, если в тушенке не хватит. И вот два наших варианта тушенки. Вот смотрите, муравьи ползают уже вообще везде тут. Значит, им понравилось. И вот эта домашняя тушенка из домашней курицы. Вскрою, покажу, что и как. Такая тушенка. Такой баночки Раньше сюда так закрывали. Жирок тут присутствует, смотрите, как желтый домашний курица. Обалденный, уже потаял немножко. Вскрою и расскажу вам, чья она, откуда. Вот, ну вот мы перешли в другую локацию, ребят, на старую. Чистим овощи, добавим их, не будем обжаривать, добавим так сырыми. Лучок репчатый. Вот зеленый же лучок у нас подоспел. Морковка, естественно, куда без нее. Сейчас поскоблим обычному по нашему промоем морковку прошлогодняя хорошо сохранилась в подвале у нас вода закипела пойдем закидывать перловку смотрите водичка закипела у нас все хорошо и мы закинем перловку ну там 450 грамм сколько там? 400 грамм еще воды добавим если что капления попали небольшие это мы сейчас мыем И забрасываем закладываем нашу перловку будет вариться крышку не будем накрывать потому что воды я добавил достаточно много как раз посмотрим на нашу кашу как она держит свою структуру перловка она редко разваливается ее ну как бы ее не сложно переварить но при этом она держит свою Форму Сейчас посмотрим как раз, на это Принцип воды до многовато налил Ну как раз сейчас проверим Ну для начала До закипания мы естественно крышку накроем Все закипит И будет при открытой крышке у нас вариться Ну как бы обычно Она варится минут 15, может больше 20 каш Так что все вам время скажем Все, видите, пойду дрова подкидывать Вот, ребят, мы короче Немножко с оператором отлучились Нам надо было по делам сходить вот туда за бугром мы живем буквально вот тут 5 минут ходьбы и вот там живет за бугром наши дома Тут 300 метров максимум просто максимум тут живем мы все под бугром и речка течет кашу оставили вот буквально на 7 минут и вот она, смотрите чудо какое стало она уже впитала в себя почти всю воду, я боялся, что воды не хватит но она впитала, держит структуру сейчас я попробую как она на, на, на сваренность как правильно сказать ну такая немножко не доварилась не солили ничего, кстати ничего не делали, тушенка соленая тушенка добавим, потом ну до соли можно, кстати, было посолить, но мы не стали она такая вот ну, я ел перловки вкуснее они, кстати, отличаются ну, как бы и все, все продукции отличаются по вкусу ну, структуру держит распадается, но держит так что мы сейчас дровишек подкинем еще Воды дольем. Буквально может быть 100 мл. Чуть-чуть совсем. Потому что э, в тушенке содержится жирок. Она там тоже будет томиться. Чуть-чуть. По краям это все смою. Вот так достаточно будет. Мы добавим овощей. Вот, нарежем произвольно нашу морковку. прям кусочками. Она быстро сварится сюдашней. Чуть-чуть отдаст своего каротина, вкуса. И всего остального Но ветерок задувает добавим лучка больше нам не надо тоже достаточно мелко сейчас нарубаю не рекомендую так резать не очень режет особенно острым ножом пальцы отрежете я на свой страх и риск как бы это. Лучше вот так ешьте. Так более правильно. и как ножик чувствую уже. Он так не слишком острый. Вот, немножко добавили. Половину луковицы. ног не будем добавлять. Она сейчас все вот тоже потомится, разварится. Все домашнее, быстро все сварится за 15-10 минут. Крышки накрываем и дровишек подкидываем. Ждем почти до готовности. И уже тушенку кидаем. И все будет у нас Наша э, кажется в таких плевых условиях около речки на природе готова. Так что увидимся уже при тушеночке. Перловочка дошла. Там чуть воды осталось. Но нормально она отлично разварилась. Тушеночка, смотрите, какая красивая. Жирок тут. Ой, все переливается. Она куриная. Это нас угостило вот э, наши родственники. Татья Иванова, привет ей, Эдик Свет, Илья, все остальные, привет. И вот мы оставили эту тушенку, не ставили ее как бы тестировать. Чего тестировать, она домашняя? Попробуешь? Она по-любому будет вкусная, конечно попробую. Сейчас мы ее откроем. Ну и естественно добавим наши оставшиеся два варианта тушенки. Вот самый лучший. Ой, ну прекрасно пахнет жирком. Смотрите, какая хорошая жирок домашней курицы. Она сейчас потлеет. Ой, вкусняшка, все попробую. Вот, смотрите, какое мясо тут с косточкой. Жирком, красный петушок, наверное, был. Бомба. Вот это мясо вообще насолененькое домашнее. Обалденное. Ребята, спасибо тебе, Татьяна. сейчас, кидаем. Вот, закинем всю, чтобы было у нас вкусно. Обалдеть, с хлебушком. С косточками она. Смотрите, косточки даже есть, присутствуют. М -м -м, обалденно. Сейчас это все накроем, и она потомится немножко. И добавим уже тушенку ту, потому что это домашнее. Смотрите, ножка тут, жирок присутствует Обалденная просто красота Вот смотрите, запахло, запахло вкусно Я помню, вот это детство мы жарили Так тоже тушенку с картошкой М -м -м, Ребята, эта бомба сейчас будет у нас Сюда немножко сейчас мы переложим Вот так тут Вот так вот-вот-вот Закопаем немножко, она потомится Вот так, сейчас мы ее закопаем У пять минут прошло, тушеночка вот потомилась наша домашняя, немножко так вот, вот, так вот все так схватилась тут, подсохла, и мы э, добавляем вот нашу покупную тушенку, но мы ее реально добавляем без запаски, потому что она реально вкусная, она ну, не испортит вкус точно, не испортит этой домашней, можно уже не добавлять, но мы с отом решили добавить, потому что она реально вкусная, вот, и у нас получится свиная свинина с курицей как бы тут кури курица была а тут свинина так что добавляем вот. смело добавляем наш тушеночку Белорусскую Остаточки и псковскую нашу отечественную российскую сколько мяса смотрите, сколько мяса реально это лучшие тушенки которые за которые не жалко отдать ну, в разных регионах они по-разному стоят, но они стоят не больше 200 рублей. В Беларуси, мне кажется, они еще дешевле стоят, так как их везут к нам. Кстати, жирок присутствует, но он отлично сейчас потомится здесь. Он отлично, он не лишний будет, потому что там тоже куриный жирок был. Мы распределяем и уже добавим немножко сальцы, совсем немножко, потому что тушеночка соленая. Если кому-то будет мало, тот подсолит. И немножко вот у нас сухая зелень есть. А, укроп, петрушка тут вместе. Это все заготовил наш дедушка Никонорыч. Отличный запах. Все лето выращивает весь сезон. Потом заготавливает, рубит нашу травку, муравку. И еще закрываем крышкой. Там томится у нас минут 10. Доходим, мы никуда не спешим. Природа прекрасная. Мы сидим с оператором, отдыхаем, наслаждаемся природой. Получаем природный оргазм. И скоро будем получать пищевой оргазм уже от нашей каши. Последний штрих у нас мы закидываем нашу зелень чесночком. Вот, ребята, у нас получилась такая очень мясная каша перловая. Свина, свинина, напомню вам, тут и курица домашняя, вот тушенка. Аромат вообще волшебный, с хлебушком домашним, почти местным. Вкусный, обалденный, вот, все ломается. Так что пробуем, что у нас получилось. Вот тушенка, покупная, вообще не испортила ни капельки. Вкус. Она реально очень вкусная. Ссылочка будет тут вверху в описании, возможно. И там будет наша эта вот тушенка, которую мы добавляли. Очень вкусная, обалденная. Вот, ну, насчет вот домашней курицы. Сомнений нет никаких. Обалденная. Берловочка отличная, кстати, каждый день. Это, наверное, из, из немногих а, доставок с каждого дня. Которая съедобная. Она вот она не разварилась, сколько у нас варилась, она держит свою но она вкусная. А если вы готовите на такой природе замечательно в компании друзей, знакомых на свежем воздухе в тишине, особенно весной, если у вас ползают муравьи, больше вам ничего не надо для жизни, для душевного настроя. Так что всем приятного аппетита С вами был Димас Вся банда Кукс Бразер Хукс Природа Рязанской области Давайте все увидимся, пока-пока